Ждать ли торнадо жителям Татарстана в ближайшее время? Он тогда, когда в отношении очень большая неустойчивость Вот как сегодня, перегрев, и, так, и когда и, и, и фронт. Какое лекарство разрабатывает молодой ученый КФУ? На первом этапе происходит оценка безопасности препарата и только безопасности. А далее уже оценивается его эффективность для лечения заболевания. Что за рукопись оказалась в фонде Казанского федерального университета? Перед нами один из самых значимых источников по российской генеалогии и геральдике. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а студии Елизавета Никитина. В рамках празднования 60-летия ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова делегация Киргизской республики во главе с заместителем руководителя администрации президента Киргизской республики Женишбеком Асанкуловым прибыла в столицу Татарстана. В связи с этим полномочный представитель президента в иссык области Мирбек Кажоев объявил о присвоении ректору КФУ почетного звания Иссык-Куль Данышманы, а также вручил орден за значительный вклад в социально-политическое развитие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 Подведены итоги конкурсов на соискание стипендий президента и правительства России. В новом учебном году специальные выплаты получат 16 студентов Казанского федерального университета.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 изображения их э, гербов